Фай. Ай всем привет, дорогие друзья, меня зовут Диму Зим, каком Самп. РВ, в САМ на каком-то сервере САМ РВ, так вот, с моим другом Диманом. Диман? Да. Да. Да. Давай подъезжай за мной. Нет. Это? ты? Вон. Давайте попасный. Тихо, тихо, тихо, тихо. Я кнопку, а ты еще дверь закрыл? А ты что как бомж? Не знаю, я сейчас так. поеду, этот. Скин. Да? Да. да? да. Давай первым что поедем. Да, давай закинуть сначала, За скину. Кстати, Другую... надо. А, Чем? Мне еще надо дом где-нибудь купить. Ясно. В другом месте. Ясно. Ща тачка еще? Да не с эти горю. Давай, сейчас все будет. Не сы. <свят> не гето Иисус. Бутылочками на бесплатно. Контракт. О, это то мусорня? Это не знаю. Это полицмейн? Обязательно. Сшиби их нафиг. А ты что думаешь? Вот так вот. Так вот. Может я хочу? А может я хочу, чтобы ты не хотел? Обязательно в тачке. Нет, нет, говно, говно, бежать, беги, нет, нет, нет, нет. А почему уж кинд пропал у меня? А? А у тебя слышишь? Я в армии был. Ага. И это на пипи шелочком. Я пока наставлю на быструю перемотку. Да. Ты купил? Так все нормально, цены. мы нормальные, пацаны. Мы купились диманчиком. Да, нормально. <связывая> Погнали. У есть? У меня забыл. А Давай, погоди. Я наверное, опять кувалочку перепутал. Погоди меня. Гнали. Так, сейчас в дом. Ну пойди сейчас вот я. Ой, у меня же дома знаешь где? Ага. Заедем сейчас. А погнали, я писал на пустой перемокал. Да. Да. да -а -а -а. Мы с Диманом начально перевернулись. М -м -м, говно же по говно. Да. -а -а -а -а -а. Играть заново нас просто что-то подлагнуло. Димана подлагнуло, меня подлагнуло что-то странно было очень И он начал заново играть. Да, все хорошо. Сейчас поезжим, знаешь, что -то, мы купим? Че, Че, Че, кто где? Да да, давай купим как мы вагончик. Вагончик, а. думаю, я не хочу быть бич. А какой? Я просто пацан на районе. У меня, у меня. О, паудау. Пайдей. Паудау. Пайдей. Пауйдей. Молчи, женщин. Заткнись. Заткнись. Я спрыгну с скалы. Ты, ты меня э, взбесил, нет. Стой, это Поздно. ты? Поздно. А, вс спрыгнул. Ты где? Нет. нет. Я, я, я вот. Не вот знаешь, где, вот, вот, где блокпост? Ну где я вот, только речки, в общем. Посыкай. По это ты? Погнали. Так, как вот музыку выключить? Все, погнали на перемотку. да о давай здесь куплю. Я куплю. Ну, как раз, вот давай. Давай, давай. давай. Я, я здесь куплю. Короче, мы приехали, зима дигом будем. Я вот куплю здесь, а он наверное, тут а это тут я, я, я куплю. но нет. Давай, давай, знаешь. Вот, вот, вот, вот, вот, вот здесь вот. Я вот здесь куплю, я сказал. Да ну, не. Давай да. здесь, вот так. Соседи будут. Два тут дома доступно. Да? Да тут а? два дома. Где? Ну ты заткни, давай уже. Владимир. Короче, вот свиньи мы убавим дом. Сам ты Владик. Я Андрей. Я говорю, Вы должны знаете, какая я, же губить. Велком. Я... А хаменю. Ч за хаменю? Хменю. Я вот купил доверху, где-то мне посоветовал. А, неправильно не писал. Меню. Так. Открю, Че, вот... я тоже купил. А, я что-то сделал, пацаны. Извините, пожалуйста. Блин, что я натворил, а? Прописка, смена интерьера. Выберите действия просмотра. Вы ну, что, все было? Так ведь. я сейчас буду такого менять свой дом. Смена интерьера. Покупка. Тоже, вот. наверное, там. Где-то. Я не знаю, сколько ты уже там, наверное. Интерьер, просмотр. У тебя где дом-то? Я мраморный дом, что ли, купить? я у тебя домик? Это что ли? Погоди. Вы не у себя в квартире, в смысле? Вова Толстый, а че у тебя тачка какая-то? У тебя тачка какая-то? Я знаю, я купил. как ты купил? Я же с собой ходил, дурак, ты это кай? А, ты что, можно без этого что? Ну, да. Алла, я у тебя в доме. Ты где? Ты давай, вот я, смотри. Синяя. Ты не можешь быть у меня дома? Я вот. у тебя уже в доме. Тут твоя тачка. Как ты меня думаешь? закрыл? А я я квартиру открываю вот из-за нее. Отдай лимон. Гади, я сейчас буду покупать. Ну что, все? Как зайти в квартиру? Нет, просто на alt нажми. Alt. Alt. alt. Ну что на этом? Дожди, я хаминю смена интерьера. Ну, чё, на... У тебя офигенный интерьер. Мрамор. Ты сейчас какой? Номер молодом какой будет? Давай будет. Так, там постирать. Вот всё. так вот. Что ты делаешь? Какой у меня номер дома, а? Вчера вещи. Сейчас я посмотрю. Смотри, какой у меня номер дома. Так, семьсот пятнадцать. Скажи нормально, а. Семьсот пятнадцать. Нормально, скажи. Уйди, наглец. Наглец, молчай. Уйди, маман. Гали. Иман, отстань. Смена диера, покупка, отмена, не то купил. А если ты сейчас изменишь э, интерьер, то я тоже это... Походу. походу. Номер дома какой у меня? 715. Ты уверен? Да. Вс ⁇ окупил. Только я что-то один дом. Там что-то разлагало. Давай я... Конечно, выйти из дома. Видишь, какой я опасный сейчас? Нужно дом закрыть. И в принципе уже можно... вообще не выходит Прощаться. все капец, забудь погоди-ка погоди-ка хминю хминю замена на гордиру все на этом я все таки прощаюсь спасибо что посмотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал до встречи всем тача всем пока да все.